Александр, кто меня не знает, я представлюсь, я живу в Украине, я сам предприниматель и на протяжении года я развиваю бизнес в сетевом маркетинге и мы заводим сейчас большую американскую продуктовую компанию TLC, которая полное название Total Changes, в переводе с английского это полная жизнь. TLC сегодня это глобальная международная компания прямых продаж, которая объединяет разных людей со всего мира. Но эта история начиналась в подвале. Джек Фэллон работал на конвейере завода Форд, но у него была мечта создать компанию для людей, чтобы в их жизнь пришли тотальные жизненные изменения. И это ему удалось. В 1999 году Джек решил начать воплощать в жизнь свою идею, соорудив свой первый офис в подвале собственного дома. В последующем к этой идее присоединился его друг и теперь уже и соратник Джон Ликари, с которым он работал на заводе Ford. Сегодня компания Total Life Changes – это одна из крупнейших международных компаний прямых продаж. Она имеет собственную многомиллионную штаб-квартиру в Детройте, где трудятся сотни сотрудников. В 2019-2021 годах, Ассоциации прямых продаж DSN компания была признана лучшим местом для работы людей. TLC является двукратным участником топ-100 крупнейших мировых компаний по рейтингу DSA. Эта компания, не имеющая долговых обязательств с 2003 года. Более десятка представительств по всему миру. Расскажем вам о продукции. Прежде всего я хочу сказать о том, что я очень рада, что мы с супругом сотрудничаем с компанией Total Life Changes. Ведь компания всегда находит лучшее из нужного и дает это людям, а также зрит самый корень проблем. В компании есть более 40 наименований продукции в таких индустриях, как детокс и похудение, здоровье и хорошее самочувствие, красота и гигиена, кофе и эфирные масла. В компании есть потрясающая система 3033, благодаря которой всего лишь за 30 дней люди трансформируются, люди преображаются и восстанавливают свое тело. Результаты вы можете прямо сейчас увидеть у себя на экране. Так происходит, потому что продукция максимально качественная, произведена в Америке, максимально натуральная, а также ингредиенты подобраны таким образом, чтобы достичь максимального эффекта. Я хочу вам рассказать про два моих самых любимых продукта. Это ESO и NutraBoost. Если вы в Инстаграме забьете хэштег название продукции ESOT или NutraBoost, вы увидите более полумиллиона свидетельств употребления данной продукции. ESOT замечательно чистит любой организм. Благодаря нему люди избавляются от отеков, избавляются от лишних килограмм и прекрасно восстанавливают свое здоровье. А Nutra Boost это то, что вы не найдете нигде, ему нет аналогов ни в аптеке, ни в других компаниях, его можно приобрести только в компании Total Life Changes. Здесь содержится 148 полезных ингредиентов, и все это по доступной стоимости для миллионов людей. Давайте познакомимся с планом вознаграждений TLC. Щедрый план вознаграждения вы почувствуете сразу. В компании есть 5 видов вознаграждений. Клиентский бонус, стартовый бонус, бинарный бонус, лидерский бонус наставника, бонус life changer. Клиентский бонус. Вы получаете доход 50% с розничных продаж. Каждый продукт имеет балловую стоимость, от которой вам и начисляется доход. Например, ваш клиент приобрел месячный курс чая Айаса или Нутробурст. Вы получите 20 долларов. И все то время, пока ваши клиенты будут приобретать товар, вы будете зарабатывать 50% от покупки. Также компания часто проводит акцию под названием G5. Когда у вас появляется 5 новых личных клиентов за месяц, вам просто бонусом сверху компания дарит 50 долларов. Таким образом, когда у вас появляется 5 новых клиентов за месяц, которые приобрели всего лишь один продукт, вы зарабатываете 100 долларов по клиентскому виду бонуса плюс 50 долларов по бонусу G5. А если вы еще и новичок и сделали это в первый месяц своей работы, то получаете еще 50 долларов в подарок. А найти клиентов очень легко, ведь у нас есть ежемесячная система обучения и это мы только рассмотрели ваш доход по клиентскому бонусу и промоушену G5. А если вы еще за этот месяц выполните g 52 то вы дополнительно получите еще больше денег. Стартовый бонус. Вы получаете 50% комиссионного вознаграждения от первого заказа каждого зарегистрированного вами партнера. Неважно, на какую сумму человек сделал заказ – на 40, 200 баллов или более – вам всегда компания выплатит 50% от его первой закупки. Количество людей, кого вы можете пригласить в бизнес, не ограничено. Бинарный бонус. Если вы мечтаете о пассивном доходе, то первый шаг к нему – это квалифицироваться на бинарный бонус. Для этого вам необходимо пригласить двух людей, которых в своем личном кабинете разместите одного вправо, другого влево. Далее вы начинаете выстраивать левую и правую команды, которые формируются без ограничений в глубину. Еженедельно вы можете получать доход от меньшего объема вашей команды. Сначала это 10% дохода. В последующем ваши команды будут разрастаться, что повлечет увеличение товарооборота. Это повлияет на рост вашей квалификации и, соответственно, ваш процент дохода будет расти. Ваш доход будет увеличиваться до 12, 14, 17%, 20, 22, 25%. Все отчеты вы видите в своем личном кабинете. Остаток объема переходит на следующую неделю, что также вы можете легко отследить. Этот вид бонуса выплачивается с ограничением в 20 тысяч долларов в неделю что равняется 80 тысячам долларов в месяц, а это уже 960 тысяч долларов в год, только по одному виду бонуса. Лидерский бонус наставника. зарабатываете 50% от бинарных комиссионных ваших лично приглашенных людей, а также от 10% до 50% от партнеров, которых пригласили ваши лично приглашенные люди. Например, если у вас есть 1, 2 или 10 человек, которых вы пригласили и они заработали по 100 долларов, вы получите 50 долларов с каждого, то есть 50% с каждого приглашенного партнера. Когда ваши партнеры начнут зарабатывать больше, например, по 500 долларов, то ваш доход с каждого будет 250 долларов и так далее. Этот бонус не имеет ограничений по выплатам, в компании есть люди кто по этому виду бонуса уже зарабатывает сотни тысяч долларов. Бонус LifeChanger. Начиная с ранга «Национальный директор», вам компания начисляет лидерскую премию – полторы тысячи долларов в месяц. Деньги вы можете потратить хоть на бизнес, хоть на путешествия или куда сами пожелаете. Благодаря этому маркетинг-плану и уникальной продукции в компании за последние 6 лет появилось более 60 долларовых миллионеров. Тысячи. И тысячи людей начали зарабатывать самые большие деньги в своей жизни. Когда мы увидели этот маркетинг-план, мы поняли, насколько огромное количество людей легко и просто могут зарабатывать здесь деньги, закрывать свои долги и начинать жить нормальной жизнью.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 Помогаешь своим людям, приглашенным, выстраивать бизнес, выстраивать команды. А за это тебе компания выплачивает пассивный, растущий, остаточный доход бизнес. Когда ты один раз продал и много-много-много раз зарабатываешь, когда ты едешь в автобусе, когда летишь в самолете, когда спишь, просыпаешься, а в бэк-офис приходит 100 долларов, 200 долларов, 1000 долларов. Сверхъестественно, сверхъестественно. У нас Я... есть четкая пошаговая система работы в интернете, где каждый человек, новичок, неважно с опытом он или нет, он, работая по пошаговой системе, выходит на доход 200-300-500 долларов в первый же месяц, а дальше и намного больше. Друзья, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в соцсетях на меня и связывайтесь со мной. Всем хорошего дня, пока-пока, друзья.